Эффективной эксплуатацией жилого фонда занимается управляющая компания. Мы следим за тем, чтобы в вашей квартире всегда была горячая вода, подъезды вашего дома всегда были чистыми, мусорные площадки всегда были убраны, а отходы вывозились точно в срок. Работаем для вас! Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса